Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Вопрос-ответ». Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим о христианском отношении к смерти. И вашему вниманию я предлагаю послушать статью Петра Юрьевича Молкова «Смерть, наказание и дар», в которой на мой взгляд, наиболее полно освещается этот, в общем-то, деликатный вопрос, потому что разговор о смерти всегда сложен. Итак, любой разговор о смерти – это беседа на грани фола. И потому от собеседников здесь всегда требуется максимальный такт и осторожность. Разумеется, всякий человек хорошо сознает, что рано или поздно ему придется умереть. Но чаще всего он старается об этом не вспоминать. Не желают люди слышать об этом и от окружающих. Попробуйте сказать кому-либо в дружеской беседе «когда-нибудь умрешь и ты», и вполне вероятно разговор тотчас же перестанет быть дружеским. И хотя ваш порядком смутившийся собеседник, скорее всего, и не выскажет свои обиды вслух, но воспримет сказанное вами так, как будто ваше утверждение – Неочевидная истина, но нанесенное ему тяжелое оскорбление. Но именно такие, явно выходящие за рамки приличий, утверждения о неизбежности смерти, которые, конечно же, недопустимы, скажем, за дружеским чаепитием, почти постоянно слышны в христианских храмах. «Не забывай о том, что и ты умрешь», непрестанно призывает своих чад православная церковь. Быть может, Такое настойчивое подчеркивание православными священниками неизбежности смерти покажется кому-то неуместным. И произойдет это, скорее всего, потому, что многие из нас считают посещение храма лишь неким духовно-культурным мероприятием, во время которого человек, утомленный сложностями и огорчениями обыденной жизни, может передохнуть от всех своих многочисленных неприятностей и проблем, отвлечься от них, и, наконец-то, почувствовать себя внутренне комфортно. Зачастую нам представляется, что все необходимое для этого как раз можно найти в храме. Великолепный иконостас, богатые священнические облачения, прекрасное архаичное пение. Хотя, пожалуй, кому-то все же не хватает удобных кресел. И вдруг эти самые роскошно одетые и эстетически привлекательные священники – начинают предъявлять приходящему в храм свои бесцеремонные требования. Например, говорят о том, что он должен соблюдать посты. Или назойливо напоминают ему о такой страшной вещи, как смерть. Мы ожидаем услышать в храме прекрасные слова о бессмертии и вечной жизни, а узнаем, что должны постоянно помнить о собственном смертном часе и даже готовиться к нему. Конечно же, христианство никогда не рассматривало смерть как конечную точку в истории бытия человеческой личности. Смерть – новое начало перед лицом наступающей вечности, запятая на пути людской устремленности к бессмертию, к тому бессмертию, что изначально приуготовлено Богом для человеческого рода. И вместе с тем церковь постоянно и назойливо напоминает нам об этом об этой запятой, подводя к ней и утверждая, что мы все должны будем пройти через это. У многих вызывает понятное удивление и само христианское отношение к явлению смерти, ее оценка. Разумеется, и это не станет отрицать ни один православный богослов, смерть неестественна ни для кого. Она нарушение нормального строя существования всего мироздания. Она лежащая на человеческом роде проклятия. Создатель не сотворил смерть, ведь он творец всего сущего и сам есть жизнь. А смерть – это прежде всего умоление и отрицание всякого бытия, обратный шаг в сторону первоначального домирного ничто. Именно человек, призванный Богом к сотворчеству, к святому украшению и преображению, подарок благодати окружающей его тварной реальности, позволил через грехопадение властвовать над собой этому разрушительному ничто. И вместе с тем порой нам приходится слышать иное. «Благодетельно установлена смерть», восклицает знаменитый проповедник древности святой Иоанн Златоуст. Да и сама смерть нередко рассматривается христианскими богословами как человек, любивый дар Бога людям как осуществление любви Творца к собственному творению. Как же разрешаются в православном вероучении такие кажущиеся несоответствия и противоречия? Прежде чем пояснить, в чем суть этого божественного дара смерти, следует заметить, что по мысли святых отцов церкви человек оказался изначально сотворен не только несмертным, но и не бессмертным. Будущее людей зависело от того, как они поведут себя по отношению к Богу и Его заповедям? Какой путь они выберут? К путь к богоподобию и вечной жизни, то есть бессмертии? Или путь самоуничтожения, добровольного, духовного и физического самого распада личности, то есть смерть? Как учит святитель IX века патриарх Фотий, Бог смерти не сотворил, но создал человека в обручение бессмертию. Таким образом, естественное состояние нетленного и блаженного бессмертия было целью, так и не достигнутой человеком, в пору его жизни в Эдемском саду. Даже там, находясь в состоянии теснейшего богообщения, он все же нуждался в некоем богодарованном и чудесном средстве для продления своего земного бытия. Таким средством для первых людей Адама и Евы оказалось вкушение плодов от древа жизни, благодаря чему они не умирали. Как утверждает Церковь, по прошествии времени их природа могла быть освящена одновременно и действием животворящей божественной благодати и путем собственного духовного самосовершенствования настолько, что они стали бы уже бессмертны по естеству и попросту не могли бы умереть. Но до той поры, они все же еще нуждались в лекарстве от умирания. Древо жизни было насаждено Богом в раю, рядом с другим растением, древом познания добра и зла. Людям было запрещено вкушать плоды древа познания. Так Бог дал им первую заповедь поста, тем самым испытывая их смирение и воздержание, жертвенную готовность отречься от всего самого прекрасного и вожделенного – ради любви к своему Создателю. Но Адам и Ева не соблюли свой пост, вкусив запретных плодов. Они согрешили и обрекли себя на смерть. Но ведь о такой смертельной опасности Бог предупреждал человека заранее, говоря Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты Вкусишь от него, смертью умрешь. В подобном божественном предупреждении легко увидеть лишь угрозу наказания Адама смертью за грех. Однако смысл, сказанного Творцом, совсем иной. Ведь Бог не говорит, что если Адам съест плодов от древа познания, то он, Бог, его казнит, накажет смертью. Господь не говорит «я казню», но произносит «ты умрешь». Он лишь предупреждает человека о существующей опасности, о том, что должен, должно неизбежно последовать за проступком первых людей. И нового пути для них уже не будет. Итак, Бог даровал человеку право на смерть. И люди этим правом воспользовались. Впрочем, и он сам неким образом поспособствовал реализации этого права. Во-первых, Бог преградил доступ Адаму Евы к владам древа жизни. Господь изгнал первых людей из рая и поставил у эдемских врат надежного стража, ангела и херувима, преграждавшего им дорогу в их бывший дом. Тем самым они лишились возможности вкушать плоды от древа жизни и по необходимости должны были умереть. Во-вторых, после людского грехопадения Бог отчасти как бы пересоздал их природу. По свидетельству Библии, он облег Адама и Еву в некие загадочные кожаные ризы, символизирующие, кроме всего прочего, и смертность человеческого естества. Поясняя смысл произошедшего, автор третьего века, святой Мифодии Олимпийский, пишет, ⁇ Бог сделал кожаные ризы, как бы одевая человека в смертность ⁇ Таким образом, создатель сам притворяет в реальность сделанный Адаму выбор. Но Бог делает это отнюдь не из какой-либо мстительности. Как это ни странно звучит, смерть не только налагается на людей как проклятие, но подается им и как дар божественного милосердия. Для того, чтобы доходчиво пояснить это кажущееся парадоксальным, то есть противоречивым утверждением, лучше всего припомнить пример из детства. Наверное, каждый из нас когда-нибудь лепил снеговика. И если это действительно так, то всякий помнит, что снеговик лучше всего выходил в те дни, когда снег был чуть влажным и легко собирался в ком. Кроме того, было замечательно, если рядом с местом прогулки оказывалась горка. Тогда следовало лишь проявить чуть-чуть смекалки, и снеговик получался по-настоящему огромным. Ведь можно было попросту запустить вылепленный снежный ком с горки вниз. И тогда, докатившись до ее основания, он оказывался поистине гигантским, на него налипало много снега, а мы не прилагали к этому почти никаких усилий. Нечто подобное ежедневно происходит в жизни каждого из нас. Человек все время очень легко и без остановки, под собственной тяжестью катится под гору, зажблуждаясь, ошибаясь, совершая неблаговидные поступки. При этом грех, известно, что он способен накапливаться, налипает на нас, как на влажный снежный ком. А теперь представим себе, что эта гора окажется бесконечной, что человек никогда не остановится в своем падении и не перестанет грешить, превращаясь тем самым в некое страшное, огромное и бессмертное чудовище. Именно ради того, чтобы непрестанно налипающие при нашем падении грехи не раздавили нас под своей тяжестью, людям и даровано смерть. И это по выражению святителя Кирилла Александрийского, это святитель V века, «человеколюбивое наказание». Как утверждает этот православный святой, Бог смертью останавливает распространение греха и в самом наказании являет человеколюбие. Дело здесь еще и в том, что человек по учению церкви может грешить точно так же, как способен и каяться, лишь пока жив. Ведь грех, как и раскаяние, всегда затрагивает человека в его целокупности, действует и в теле, и в душе, изменяя их параллельно одновременно. После же смерти, с расторжением физической и духовной природы умершего, с разрушением его тела, такая целостность личности нарушается. При этом люди, конечно же, по-прежнему обладают личным самосознанием, не умирающим личностным началом. И все же в них происходит страшный раскол единого духовно-физического существа, разделение на составы. Раскол, отнимающий прежде доступную для полного человека способность грешить. Именно поэтому от ныне и до ожидаемого Церковью Всеобщего Воскресения из мертвых до Дня Страшного Суда он вдруг оказывается, как раз благодаря смерти, свободен от властвующей над ним склонности к греху, от той греховной болезни, что прежде владела всем его естеством. Таким образом, попуская существование физической смерти, Господь спасает человека от иной, куда большей опасности. Он избавляет людей от вечной смерти души. Разумеется, допуская смерть, Бог тем самым отнюдь не отменяет изначальное предназначение человека, его обручение бессмертию. Изменился лишь путь, благодаря которому такое бессмертие может быть достигнуто. Отныне он проходит через всеобщее воскресение, ставшее доступным каждому после крестной смерти и воскресения Христа. Именно через осуществленный Христом подвиг искупления, царившая до той поры в мире смерть оказалась побеждена Спасителем и неспровергнутым с ее временного трона. Коснувшись того, кто есть сама жизнь, она оказалась обожжена и попылена этим прикосновением. Любой человек может приобщиться к этой победе Христа над смертью. Правда, для этого ему необходимо во всем подражать воплотившемуся Сыну Божию, пройти с Ним одним жизненным путем. А это означает, что христиане, достигнув конца дороги, должны переступить вслед за Христом и через оказавшийся прямо перед Ним порог их нового, пусть временного жилища, войти во врата смерти. Но это, конечно же, страшащий их момент. Не воспринимается мы лишь как предстоящий всякому человеку уход в то беспросветное небытие, где его личность оказывается полностью стерта, уничтожена. Для христианина это всегда шаг совсем в иную вечность, ведь он твердо верит в то, что хотя по внешней видимости его и поглощает земля, на самом деле его принимает в себя небо. Таким образом, дорогие братья и сестры, смерть – это не конец, а лишь начало нового жизни, нового бытия со Христом. Для этого нужно всегда об этом помнить и идти путем Христа. То есть соблюдая в этой жизни заповеди Господние, посещая церковь, участвуя в таинствах церкви, особенно в самом главном таинстве – таинстве Причащения. Ну и, конечно же, перед этим не забывать я о таинстве и исповеди. Храни вас всех, Христос!